И скачиваем любой предложенный чит. Либо стар, либо сплэш. Напомню то, что Splash используется с ключ системой, стар без ключ системы. Сегодня в ролике буду показывать Splash. А далее в поиске пишем название режима, нажимаем поиск. И есть два скрипта. Сегодня в ролике буду показывать второй по счету. А значит, чтобы его получить, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Потом мы его копируем, заходим в игру, открываем чит, в чит вставляем скрипт, далее заходим в настройки, обязательно включаем функцию Fix Kick Hero, чтобы вас не кикало с игры, потому что если вас кикнет, то, к сожалению, в следующий раз вы в игру сможете зайти только через час. И я буду использовать коронейл, в принципе, можете использовать любой DLL, который хотите. Также напомню то, что коронейл используется с ключ-системой. Далее. Что нам нужно сделать? Нажимаем Inject. Ждем пока заинжектимся. Также, кстати, иногда с первого раза может не произойти инжект, Просто тогда еще раз нажимаете Inject. И со второго раза всегда получается. Ждем немножко. Так, а почему-то не появляется, странно. Со второго раза всегда работало. Так, еще раз нажимаем, ждем. Что-то не выходит. Окей, смотрите, если у вас а, случилась такая же проблема, как у меня, а, не хочет инжекти сочит, а, смотрите, что в этом случае нужно делать. А, нажимаем на клавиатуре Ctrl, Alt и DL, потом заходим в дис диспетчер задач, а далее листаем вниз и находим здесь Roblox. Именно который внизу. Который вверху, мы его не трогаем. Именно который вот здесь вот ниже. А мы его выбираем и нажимаем кнопочку «Снять задачу». Все. А теперь у нас должен произойти inject. Нажимаем inject и смотрим. Да, как видите, получилось. Отлично. А теперь... Нажимаем на кнопочку Exclude, и вот появляется скрипт. А далее включаем самую первую функцию, это автофарм, и смотрим, что происходит. Как видите, автофарм начался, и все прекрасно работает. А также есть автоклики, автоколлект Drops. то есть получается орбы, которые падают с вот этих кристаллов, мы их автоматически собираем. Ну, мне пишет то, что инвентарь заполнен, а так бы мне еще кирки в инвентарь добавлялись, но, к сожалению, они не добавляются, потому что места нету свободного. А, так, давайте это, эти функции отключим. В принципе, мы посмотрели, как они работают. А, дальше есть функция «Автоколлект ревард». Давайте посмотрим, работает она или нет. Включаем. И, как видите, эта функция тоже работает. Четко. Дальше автопокупка «Гейтс». Не знаю, что это точно такое. А, сейчас попробую найти. Может быть, это яйца так называются? Что-то непонятно. Ну, давайте попробуем включить, посмотрим, что произойдет. А, у меня потратились кристаллы. Они тратятся. Только вот на что именно, пока что не понимаю. Скорее всего, прокачиваются керки. Давайте еще раз включим. Ну, кирки вроде бы не улучшились, а на что тогда они потратились? Короче, ладно, в принципе не суть, самое главное то, что эта функция работает Потому что я в этот режим играю первый раз, я не знаю, что такое гейтс Может быть прокачка какая-то, дополнительный персонаж или еще что-то Ну, короче, я думаю, разберетесь, кто часто играет, я думаю, вы поймете, про что эта функция а Дальше, автооткрытие яйца Так, а здесь получается, ставим базик. Сколько она стоит? А, у меня хватает. И попробуем открывать. Так, заходим в GUI петов. И включаем функцию. Да, как видите, монеты тратятся. И питомцы мне тоже выпадают. Все четко. И довольно, кстати, быстро яйца открывается. Это очень хорошо. Все, выключаем эту функцию. А дальше ТП у нас есть. Получается, мы можем телепортироваться на любую, э, на любую локацию. Но, как я понимаю, на этом мы локации не сможем фармиться. Да. Короче, нужно, чтобы у вас обязательно была куплена эта локация. То есть, если у вас локация не куплена, то, к сожалению, вы не сможете здесь прокачиваться. И мьюзик. Это получается скорость. Ну, допустим, напишем 50. И, как видите, я стал быстрее. Давайте 100 сделаем. И я стал еще быстрее бежать. Также Infinity jump. Как видите, тоже работает. А, и есть еще какая-то функция «Deleted Invisible Walls». Это, короче, функция что-то удаляет, но что именно, я точно не помню. Ну ладно, а, в принципе, на этом буду заканчивать. А, вот такой крутой скрипт я сегодня для вас нашел. Кому понравился, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Напомню то, что ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Айзбан, всем удачи и пока.